Друзья, всем привет! С вами Любовь Мир Борода, это мой канал. Как вы уже, наверное, успели заметить, наконец-то я стал все-таки появляться на своем канале. Мое отсутствие можно объяснить несколькими причинами, оправдываться не буду, но не было времени. Сейчас у меня появилась новая студия, новое помещение, в котором я нахожусь, и возможность отписывать свежие и интересные... Ролики вот. Несколько роликов уже вышло, но они все не по теме паракорда были А так как все-таки большинство из вас любит смотреть всякие паракордовые штучки Я сегодня специально одел даже футболочку, связанную с паракордом И хочу рассказать вам, даже не рассказать, а показать один маленький но удаленький узелочек, как его вязать, это все делается очень быстро. А для того, чтобы продлить видео, чтобы вам было интересно и было желание посмотреть что-то еще, я прилеплю к этому ролику. Ролик, который мало был вами просмотрен, и я считаю, что это вы сделали зря. Возможно, я его запилил не в нужное время, не в нужное месте, или, возможно, неправильно его подписал, но там целых 9 прикольных, креативных, простых узлов, которые можно использовать в повседневной жизни, которые достаточно 2-3 раза посмотреть, запомнить и все время применять в жизни. Соответственно, тот ролик я тоже подцеплю в продолжении к этому. После просмотра данного видео вы прокачаете свой скилл на плюс 10 классных, креативных, простейших узлов. Погнали! Итак, погнали. Сейчас мы с вами сплетем такой вот двужильный стопорный узел. Это дело я быстренько расплетаю и показываю вам, как оно делается. Все очень просто. Для чего это надо? Во многих моих видео вы видели, что на концах ланьярдов, либо прочих каких-то штучек, шнурочков, я плету бриллиантовый узел. Вот для того, чтобы сильно не заморачиваться и не плести бриллиантовый узел, можно сделать такой вот стопорный узел, и он тоже будет выглядеть кайфово. И плюс он, вы не потратите много времени на его плетение. Итак, погнали. Мы просто держим. Две стропы, получается вот такая штука. Теперь берем этот хвостик, проводим под, снизу под нашим первым хвостом и заводим сюда, вот в эту петлю и подтягиваем аккуратненько все это дело. Получается вот так. Я хвосты оставил длинные, чтобы вам было понятней. Когда приловчитесь, будете оставлять поменьше, этого будет тоже достаточно. Теперь берем этот хвостик и заводим его просто вот сюда. А теперь вот этот хвостик, вот этот вот, огибая наш вот этот конец мы заводим вот в эту дырочку чтобы получилось вот так и постепенно аккуратненько все это дело стягиваем давайте еще раз закрепим материал так у нас две стропы мы берем эту стропу Закидываем сверху на вторую стропу и у нас получается такая вот петелька. Потом этой стропой, проходя под этим хвостиком, да, мы проводим и заводим вот в эту петлю. И постепенно все это дело стягиваем. Чтобы у нас получился вот такой вот узелочек. Потом этот хвостик мы просто заводим вниз и выводим в петлю. Вот он. А потом, вот. а потом второй хвост. Не сразу мы ведем туда, а вот так вот огибаем наш хвостичек. И только после этого проводим снизу и заводим. Вот в эту вот в это отверстие. То есть не между сплетением, переплетением шнуров, а вот в середину. И берем за два хвоста, чтобы было удобно. И потихонечку подтягиваем. Вот наш узел получился. А теперь давайте посмотрим на остальные узлы, которые я для вас приготовил. But seeing, ain't believing I know now I take all your stupid Burn it as my fuel, yeah. I'm not the one I underestimate I want the throw not on the crush obstruction, rush through barricades Levitate, got it tatted on me Told them follow me, they see the vision Now it's 2020, clear as Tahoe Lakes is clear as state, no longer move around and fear disarray, pray you hear me Like the winter wind against your window pane Feel the bass, baby soak it in And let it marinate, it's time to hustle Gotta muscle up and run through barricades Yeah Yeah <laughs>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 Waiting for the answers to the universe. Waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting. Waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these. я надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите это видео в социальные сети. Мне будет очень приятно. Скоро у меня на канале уже будет вас целых 30 тысяч подписчиков. Для кого-то 30 тысяч подписчиков это, конечно, мало. Но для меня 30 тысяч подписчиков это очередная ступень для того, чтобы делать что-то новое, свежее и интересное. До новых встреч. С вами был Любомир Борода. Всего хорошего.